Зачем тебе это? Ну скажи, зачем тебе это? Ради кайфу? Зачем? Ради кайфу? Давай, вкратце, что Ради случилось, райфу. здесь стоим. Вкратце, короче, Пацаны. стоим. Да, заправьте Татнефть. Сейчас, минуточку. Татнефть, татнефть, вот Татнефть. Заправьте Татнефть. Вот Татнефть, вот, татнефть да. Заехали заправиться на Татнефть. Я на 7, Саша... на 7. А, на 7, да? Ну вот. За... Саша заехал, заправьте Татнефть. Начал заправляться, при заведенном двигателе. И машина заглохла. Машина заглохла. В итоге начали выяснять, подключили сканер, считали ошибки, ошибки удалили. Да, да, да. Начали было... грешить на свечи свечи поменяли, машина свечи, не заводится. Да. Добрались до топливной рейки. Да, добрались да, до топливной рейки. Открыли топливную рейку, то есть, скорее смотрим давление нету. нету. Сука. Добрались до, собственно, топливного насоса. А там тоже сука. Сухо. Да, вот, топливный насос, блин. Да. Ну тут... какой, то есть, включаем зажигание. Проверяем. Насос не качает, соответственно. Но Мы тут прожи... у нас Макро, не смотрите, потому что горячо открыли заливную горловину, воздух стравили. Воздух расширился. она у тебя в ящике, блядь. Ну, блин, извините. Все, <гибли> все, Саня сейчас станет счастливым обладателем десяточного насоса. Турбо, от Борша турбатеха. Так, так, так, почти, почти, почти, почти, может быть определились причины поломки. Мы нашли в баке что? Вот эту, вот эту, вот эту пяку на дне. Она вылетела, она вылетела. Давай, давай, вставляем ее. Короче, не вставляется, она не оттуда вылетела. Отсюда, отсюда. Вот так и вот. Так. Уехал. Опа! Сейчас давление будет держать и качать. Мы кстати, сетку попробуем... посмотри, Саня, сразу. Сетку-сетку нормально, сетку, что ли? Ее да. стряхнуть ничего не надо. Еще, я пиздец, я от всякие смотрите. эти. Сетку менять лучше, короче. Заказать потом, поменяешь. Сейчас да. Так, смотри, засунь туда и подсоедини клему. Попробуем включить... Что там? Сейчас, а, сейчас а потом... погоди Давай, давай, я Пойдем, тут все сейчас... снимаю все пацаны Что, слену поставил? Да, да, поехали о, о, о, Качай, все, получай, все. получай да? Всё Красавчики Молодцы Слушай, обошлось малой кровью, без замены да. теперь да. тебе не повезло, ты не купишь десяточный насос Как она? От вибрации? От вибрации вывалилось? Что еще нет. сказать? Как она, сука, была? Так что? Нет, нет, нет. Вот так что? Еще поворачивай. И больше этот. Не дает? Дает. Дает, да, да О, да. вот так, наверное. Да, да, да. сейчас да, да. стала. Да, да, да. Все. Слушай, блин, надо отправить. Не, видос есть. Видос-то ладно? Это пиздец. Сейчас, подожди, не закручивай, не закручивай, у нас для этого есть маска медная. Чтоб ты в следующий раз смог открутить, надо смазать резьбу. И уже никакая Она, ржавчина. Давай, Вал, доставай. Бля. Доставай, Все, Наш, как его там, соли. Все, все. медная смазка. Во, во, во. во. Многоцелевая медная смазка, как раз, чтобы, вот, смазь, смазь резьбу. Закруешь. И в следующий раз, если что-то случится зимой, допустим, ты не будешь думать, как открутить болтик свой. Потом Артем не мучился, как бы фильтр. Ах ты сука, ты я тебя зря поставил, да? Мы это не втруганивали да, а не, не, не, не, не зря я же говорила она, типа машина Бля, <звёздят> <звёздят> <звёздят> ну такую хуйню точно никак не предугадаешь ну как? никак вообще не. как предугадаешь? никак Ну ошибка же, нет, ошибку выдала правильно то есть обрыв цепи ну, вот я обрыв цепи бил по сути Но его anchor. найти же еще надо, да? так, так процес завод давай нашему за да, систему чтобы... ну. короче сейчас походу, по... нижний надо ехать ты давай нижний заводи аккорд сначала <толкнула> <толкнула> <толкнула> оказалась давай давай вот реклама реклама подожди я в тени а а, контрсвет руки грязные все в бензине воняют и вообще короче да Твойный чистик что берем чистик, чистик чистик от вмп авто, РМ, авто получается пол пачки растираем руки и смываем руки будут чистые. и не будут пахнуть бензином осталось найти воду а вода вот там говорит, есть, вот. сейчас принесем на них воду, на надеюсь, нам Татнефть не зажопит воду. Плюс еще мы использовали, что? Смазку, силиконовую смазку, проникающую, спрей. Аналог, В... Аналог ВД-40. ВД, ВД Ну ты вообще тут начал натирать, она а она все сама щ... смывает. Я, Там... я, я старый слой кожи просто снимаю уже. А, на... молодец, молодец. На... Обновить, да, точно. Так, точно. Водичка теперь. Давай, иди за водой. Бери ведро или бах, бери. А, -а, а, ну давай, погодь, погодь, погодь. О, погодь, погодь. Ле-ле-ле-ле, не жалей. Хорошо, конечно, да? ногти не читаются Всё. руки как у младенца нежные красивые чистые Всё. спасибо спасибо хвойнику спасибо чистику зачем тебе это ну скажи зачем тебе это Ради кайфа. Зачем?